Не шумея! Слушай... Я надеюсь с тобой... Подружиться. Станешь... моим... другом. Я хочу, чтобы она научилась любить себя. Боже, прошу. Дай мне еще немного сил. Оринтис Каралкатай. Я больше не буду избегать трудностей. С завтрашнего дня. Я начну смотреть людям в глаза. Все. Тебе сестренка блинчики приготовила. Холодно. Чепельно.